Для него это становится образом мысли. А если это стало образом мыслей, то, ну, понимаете, вы начинаете видеть эти вещи в обычных э, жизненных э, каких-то ну, событиях, сценариях, цепочках событий. То есть до этого вы смотрели на цепочки событий как некую, ну, с -с случайную, допустим, э а теперь вы думаете, ой, вот это событие напрямую связано с этим, потому что вот это событие вызвало в голове вот людей, к которым оно обращалось, те или иные э, действия, да, вот, и как бы они, э, в результате этих действий произошло то-то, то-то и то-то. Ну, наверное, для бизнесменов самый понятный здесь пример такой. Путин подписывает э, закон только что, про 15-процентный налог, правда? А Значит, с этим связано много разных интересных историй. Там есть какие-то аналитики, которые ему посчитали, посчитали, да, что если у нас э, свыше, что там, 5 лимонов в год, да, там я, я точно не помню цифру, 5, да, вот, ну вот как бы есть какие-то распределения доходов у человечества нашего русскоязычного, российского человечества, да, вот, ну и вот где-то там начинается эта грань, 5 миллионов в год, вот. Так сказать, таких людей немного, но если посчитать, э, как это, интеграл дохода по оставшейся части, ну, короче говоря, посчитать весь оставшийся вот этот доход и от него отрезать лишние 2%, то получится некоторая величина x. Они ему и докладывают, что дополнительный сбор будет x. Вопрос: почему это в корне неверно? Отвечайте. Это очевидно, правда? Это очевидно. А вот теперь смотрите. Я а э, э, но... еще раз, пожалуйста, Олег, у тебя как раз микрофон. Ну, — чтоб... Нет, микрофон, вот так вот, как рок-певец, вот так. Микрофон, вот так. — Увидев, что перейдя границу в 5 миллионов, я должен заплатить лишних 2%, я сделаю все, чтобы эту границу не перейти. — Отлично. Следующий вопрос. Как изменится вот это распределение Визуально. — Оно вот так изменится. Тут Этим не видно, да? Сейчас. Просто, чтобы было понятно, чтобы было видно. Оно изменится вот так. Ну, ясно, да? Но кто-то не может ничего укрыть уже в силу его специфики бизнеса. А все, кто смогут укрыть, они укроют тем или иным образом. На супругу перепишут, на деток родных, да, на тещу, да, на друга детства, который тебя не кинет. Понимаешь, если хоть тещу можно отследить по каким-то... Этим, а друга детства ты как отследишь-то, да? Он тебе не сольет. Да, ну вот и ясно, что будет вот так, и эти, значит, 2% от этой суммы, это полный бред. Сколько реально будет? Да, а вот в какие разы? какие? А вот на этот вопрос я просто сделал... А не было такого, очень давно, 13. У нас нет реальности. Вот смотрите, сейчас вот очень важно. У нас нет реальности исходя из которой мы можем спрогнозировать, сколько будет укрыто. Никакой. Потому что реальность 25-летней давности никакого отношения к сегодняшней России не имеет, когда все скрывали. Все налоги. Вообще ни малейшего. И поэтому честный ответ теоретика игровика, он звучит довольно странно и обескураживающе. Кажется, что любой нормальный человек ответит так же, да, кто в теме. Эти цифры вранье, Настоящих мы не знаем. Но как, тут, как вы понимаете, я сам сейчас вот себя, что называется, спалил. Зачем тогда теоретики игровики, если и так любой нормальный человек это скажет? Но, например, для того, чтобы в совещаниях, которые посвящены этому вопросу, совсем уж дебилам из чиновников что-то объяснить, я пытался. У меня были, значит, несколько. У меня было несколько выходов на Людей, ну, даже, в общем, я участвовал в определенных обсуждениях, а всегда был за то, чтобы оставить все как есть. Не надо ничего трогать, отличная 13-процентная шкала, все идеально. Никто ни, никуда не уводит, невозможно ничего вести, потому что никакого нет стимула. Нет, там орут, всегда встают коммунисты, начинают орать, что я против... Э Бедных людей. Всегда это, это всегда этим заканчивается, любое обсуждение заканчивается тем, что люди с точки зрения, ну вот такой, что не, не трогайте то, что работает, они оказываются против бедных людей и, конечно же, в проигрыше. Разве можно быть против бедных людей? Ни в коем случае нельзя. Ну вот, вот такая вот история, она чисто телесико-игровая. На самом деле, вы видите, да, что образ мыслей, э, присущий телесико-игровикам, на самом деле, ну у любого бизнесмена по жизни должно быть, ну он должен быть выработан. Так, ну давайте пройдемся по нескольким сюжетам из этой презентации. Вот, Ну вот у меня есть вот эта вот э, задача по мотивам гостей из будущего. В сущности, примерно в стиле того, что мы сейчас обсуждали, только в гротескном плане, это еще один, вот на, на тему того, как, как мыслят люди, как они реагируют на принимаемые законы. Сейчас будет некая фантазия. Э, значит, попомните эти, флипнуть до... Космодрома из Алисы, да, там было вот Вер, этот самый робот Вердер, да, вот. но ну вот представим себе такие, такое будущее, да, и эти звездолетики маленькие, ну не звездолетики, на самом деле просто такие маленькие кабинки, которые как-то там вот перемещаются в воздуху. Ну такой принцип Каршеринга можно себе вполне представить, что будет на них. И рычаги, которые постоянно ломаются, потому что, естественно, спустя уже не сто это а 50 с небольшим. Люди-то остались теми же, кому-то надо побыстрее, кто-то там просто неряшливо с этим всем, как бы невнимательно не, не обходится. Ну и вот есть ремонт, он стоит конкретную величину каких-то денег будущего. Вот. И вот, значит, эм, что у нас теперь есть. У нас три великих империи остались на земле, условно назовем гирляндия, лимония и чемодания, чтобы не, не гадать. Что это за империи? Вот. И вот у нас совершенно разные правила эксплуатации звездолетов. Звездолетов этих в трех империях. В первой империи поломка ненаказуема. Нужно просто сообщить в ремонтное бюро. Сломал, нажал кнопку, звездолет с каким-то номером, выезжает группа починки, чинит. Вам говорят спасибо и просят больше не ломать. В чемодане гражданин сообщает о поломке и лично вносит деньги, которые нужно на ремонт. То есть он берет все издержки в точности на себя. И в Лимонии поломка, в Лимонии это такая тирания, это, э, значит, государство, ну, наверное, это типа там Китая что-то, то есть это такая империя, где сразу очень жестокий штраф, ну или Сингапура, не знаю, то есть сразу очень большой штраф, в десятки раз превосходящий стоимость ремонта, да. Вот, и вот, значит, предлагается... Подумать, здесь нет, это не задача по математике, это задача с открытым концом. Предлагается просто подумать, что будет происходить в той или иной стране, какие риски в соответствующих институтах, связанных со звездолетами, заложены в каждой из трех стран. Вот. И, соответственно, ну как бы, и, и все, это все, что предлагается подумать. То есть, как бы, вопрос такой, что в какой стране наиболее экономно тратятся народные средства в, про в плане организации вот, работы звездолетов. Но я сразу предупреждаю, что тут нет никакого однозначного ответа. Им, именно задача на обсудить, А потом мы уже перейдем. Кстати, очень много моделей теории игр устроено так. Пишется модель, вроде все соглашаются с ней, все согласны, что она отражает реальность вполне адекватно. А дальше в ней возникает огромная куча равновесий разного рода. То есть разных общественных договоров, совершенно разных, каждый из которых устойчив. То есть если все вот, верят именно в этот общественный договор, то он и будет дальше происходить, каждому невыгодно от него отклоняться. Но есть и другого вида общественный договор, который тоже устроен так же. Если все верят, что все так делают, то каждому тоже хочется делать именно так. И возникает следующий окончательный вопрос. Приходит политика и говорит, ну хорошо, ну вот у вас игра вроде правильная, вот у вас n равновесие, а какой из них будет? И тут опять теоретический игрок говорит, говорит, не знаю, это не ко мне, я могу только посчитать список всех равновесий. То есть теоретический игрок может сказать только одно, чего точно не будет, да? как вот здесь. Точно не будет собран тот сбор, который объявлен экспертами и доложен Владимиром Владимировичем. Это точно. А вот более подробно мы сказать не можем, потому что мы не понимаем, в каком равновесии будет игра, насколько жестко будут отыскивать вот эти переведенные на тещь, там и друзей средства. Ну вот, собственно, у нас прекрасный эксперимент, мы посмотрим. Единственное, спасибо тебе, Господи, да, что Он не, не скинул до 5% для остальных, как Зюганов предлагал. Понятно, да? То есть в, это, в этой ситуации потерь для государства не видно. То есть максимум, что будет, это весь налог будет переписан до 5 миллионов, все, все, все, вся, вся база, да. И будет просто собрано столько сколько было, и все. Да, будет просто 13. Это вот я говорю. Хорошо, давайте вы там можете сколько угодно кричать там про бедных, но самое главное не снижать налог для них, потому что сейчас бедными прикинутся все. Вот давайте, хотите, поднимайте. Для... Ну вот они, видимо, и решили, что если хоть какой-то фронт они хотят отвоевать, ну пусть отвоюют этот. Вот, но если бы здесь допустили там до 10, ну понятно, просто налоговая база будет. То есть это было бы строго хуже с точки зрения сбора налогов. А так, ну сейчас вот будет отличный социальный эксперимент, все, все будет видно. Ну, no. я не знаю, у кого какие прогнозы, да, я не знаю. Я бы сказал, что в два раза меньше будет собрано. Потому что примерно половина бизнеса не может ничего вести в силу тех или иных условий. Больше, да? Ну, там же еще есть и вместе Поэтому такое будет... Нет, ну, то есть там, где идут наемные так-менеджеры, то есть от 5 до 10 миллионов, там, скорее всего, никакого падения доходов от отходов, ну, там, по индивидууму не произойдет. То есть, скорее всего, там, вот уже там, где, ну, условно говоря, выплата дивидендов, на, ну, там, на дивиденды, она не расходятся, ну, то есть какие-то... Ну, то есть ваш прогноз, это будет 50% собрано или все-таки больше, или даже меньше? Больше. Больше. 20% потеряет страна. Нет, не прибавит. Я имею в виду, вот они объявили некую цифру, которую они получили вот таким образом. Они… Так вот, от нее будет 50%. собрано сколько? Собрано. 80, вот. вот, уже видите, два мнения какие. Я сказал 50, тут есть мнение 20, мнение 80. Но вот и посмотрим, это же как бы... Сейчас нет смысла спорить, мы просто поглядим. С какого момента это действует? С Нового года. Через полтора года мы увидим. Поднимайте, пожалуйста, руки для комментариев. Я буду микрофон Да, да, да, да, да, да. Конечно, у нас беседа. У нас беседа. У нас, так сказать, не это самое. Надо понимать, что это не лекция. Это, это так для ориентировки. А так у меня очень много чего вам рассказать разного есть. В частности, интереснейшие моменты, которые в тот момент еще, когда мы с, презентацию делали, отсутствовали эм, это теоретика игровые аспекты развития этой эпидемии. Там есть один, так сказать… Там, ну, в общем, там, там есть о чем поговорить. Так, хорошо. Ну вот смотрите. <coughs> Итак, э, то, что стоит 200 динар, в одном месте обходится в ноль тому, кто сломал, в другому 2000, а третьему в 200. Ну вот что, например, будет… Э, что здесь? Здесь как бы здесь понятно, что никто не будет ничего нарушать. Что, что стоит? Нажать кнопку и сообщить о поломке. То есть все поломки будут быстро выявляться. И все звездолеты быстро чиниться. Но. Вот что здесь но? Вот есть ли здесь какое-то но? Правильно. А, звездолеты будут ломаться очень часто. Люди не несут своей финансовой ответственности. Им пофиг. Они будут ездить, как хотят. Как это? Лихачествовать и так далее. Ага. Нет, нет, нет, там границы, по, по коронавирусу разная политика, границы навсегда. Нет, это три полностью не, не связанные. Ага. Да. Нет, ну может быть там технические какие-то решения, но то есть идея такая, что здесь слишком часто будет ломаться то, что может ломаться, вот так. И эта проблема неснимаема, проблема халявы, проблема фрирайда, да, то есть, ну, вот так. А? Немцев уже нет. Они перевелись. Не, ну, по разным причинам. Немцев здесь больше нет. Так, теперь идем дальше. Ну, э, значит, давай попробуем начать с лимонии теперь. Вот оставим эту чемоданью. Лимония. Что происходит в лимонии? Вот так, если представить. Закрыть глаза и попытаться представить. Возможно, меньше использовать будут, по потому что будут бояться платить штраф. Да. Значит, первое, что если, если даже правила, которые имплементированы, являются обязательными к выполнению, то эти звездолеты будут использоваться слишком аккуратно. Есть же оптимальная степень аккуратности. Я как-то, значит, давным-давно застопил в Норвегии одну бабушку, 80-летнюю, ехал в горы гулять, застопил, и она ехала 15 км в час примерно в течение 20 километров. Я был очень уже не рад, что я застопил, но уже как бы не, не выйдешь. Она реально ехала, вот она просто ехала, как велосипед, я бы бежал примерно с такой скоростью. Вот. Ну, потому что как бы надо аккуратно ездить. Норвегия – это страна, в которой… Впервые в истории, впервые вообще за всю историю всех стран, да, за целый год не было ни одного а, смертельного случая на дорогах, и они сверх гордятся этим, да? то есть это такая, страна вот такого медленного-медленного движения. Ну, блин, мне не один день, мне нужно погулять, там даже полдня, на самом деле. И вот я еду на этой бабушке, и у меня, смешанные чувства. Ну это как бы понятно, да, ровно это будет. То есть все будут слишком аккуратно, из-за этого будет теряться время, которое могло быть пострачено на интересные совещания, на какие-то решения там творческие, да. То есть здесь наоборот будет эффект, люди будут бояться. Но есть еще один эффект, если лимония — это не Китай, а Россия, то люди просто не будут сообщать, они будут сматываться с места происшествия. Но в Китае, там, наверное, это не штраф, а расстрел сразу. Вот, э, так что, скорее, это Китае тут тоже нет. Но вот если здесь сделать слишком большой штраф, то люди не будут его будут пытаться его не платить. См смылся и побежал. Дальше вопрос, возможно ли это. Может быть, технически в 2084 году все эти проблемы, связанные с побегом, будут решены. Тогда, тогда останется только. Ну, а да, возникает целая серия всего. Страховка рисков там. Много вокруг этого. Здесь вроде бы все будет очень круто. То есть человек будет ровно настолько аккуратен, насколько он как бы должен быть аккуратен, ровно на эти 200, значит, на штраф это 200 динар. Но тоже момент. Это если социальный общественный договор будет действовать правильно. То есть если люди будут лояльны а, тем, кто принимал этот закон, если они будут его частью. То есть это, грубо говоря, мы договорились, мы договорились о том-то, том-то и том-то. И все люди говорят, да, это совершенно справедливо и правильно, и я буду делать ровно так, как сказано. Но если очень много несознательных людей или если а, правительство здесь не, вху, не, не пользуется уважением да среди большинства населения, то тоже будут убегать, как и здесь. И узнать, как это будет, какое равновесие сложится, да, если вокруг вас все говорят, нахрен, чем мы будем тут что-то ремонтировать, да? Мне кажется, здесь еще нет самой цифры страха, да? насколько это расходует население будет, Потому что сейчас у нас есть штраф, который ни за что не нарушит. Ну да. да. А превышение скорости, ну, ладно, 50 за... ну да, что ну да. Доеду. Ну я для простоты вот здесь написал, что а, эта сумма а, не обязательно... Сейчас где-то у меня тут было написано. Сумма не обязательно. Да, вот не, не очень большая сумма, но ощутимая. Ну, грубо говоря, допустим, это 1000 рублей для сегодняшним меркам. А, а так 10 тысяч, ну вот примерно вот так. Ну и вот, соответственно, как бы вот эти вот тысячи рублей, да, ну сломал, вроде стыдно, заплати и иди дальше спокойно, живи. Либо такой общественный договор, что никто это не делает, все на это плюют, да. А как у вас в городе носят маски, каким способом? Блин, у меня даже с собой в кармане нет, я уже я за два дня успел забыть про весь этот шухер, в Сибири гораздо меньше он. Ну да, на бороду, у нас называется в Москве «Маски на бороду», приказ «Маски на бороду». Вот. Но когда менты, сразу рваются «Маски на нос». Ну, «Маски на бороду», «Маски на нос», да? Ну вот, так сказать, вопрос, да, то есть в силу того, что не один я, а очень многие считают ну вот эту всю истерию сильно-сильно надуманной, я не буду сейчас как бы настаивать, что я прав, но в силу того, что так, как я считаю, довольно многие, Возникла, ну, такая культура неповиновения с разными подмигиваниями, соответствующими шутками про это, да, то есть возникает большая культура неповиновения, действующая сейчас вот этой вот, так сказать, даже не центральной государственной власти, но вот власти, которая связана с этой эпидемией. Вот. И вот если такая культура возникнет, то здесь тоже ничего хорошего не будет. То есть тогда, может быть, даже с точки зрения государства, лучше было бы и две сделать. Да? То есть здесь вот не, не очевидно. Сравнение совершенно не очевидно. Но вот мы поговорили про эту задачу как э, ситуацию из теории игр. И, как обычно, никакого выводу не пришли. К этому надо привыкать. Теория игр очень мало выводов. В ней как бы взгляд есть. Взгляд, а выводов мало. От нее очень много ожидают. Я, я езжу развенчиваю завышенные ожидания. Мои коллеги Говорят, что ты творишь? Ну, как бы нас сюда зовут, во все экспертные советы, да? А ты ездишь своими лекциями и развенчиваешь ожидания, да? Я говорю, ну, мы же как бы ученые. ученый, это человек, который честно говорит, что достигнуто, а честно, чего еще не, не, не понято. Ну, идеальный ученый устроен именно так. Вот, поэтому уж простите. Вот. Ну, собственно, теория игр есть совершенно четкая вот в одну фразу, да? Теория игр — это определение теории игр. Теория игр называется «анализ конфликтов на основе математических моделей». Анализ конфликтов можно проводить на основе любых соображений. Конфликт — это то, что пронизывает всю нашу жизнь. Бесконечное количество конфликтов, в которых все время все мы так или иначе вовлечены. И можно какие-то конфликты рассматривать с математической точки зрения, какие-то с психологической, какие-то там социальной, социологической, политической, с любой. Можно рассуждать в рамках любой гуманитарной науки о конфликтах. Но если вы начинаете их оцифровывать и рассуждать с точки зрения математики, то это строгое определение теории игр, это вы занимаетесь теорией игр. Вот, обычно вставляется моделька, пишется действие как бы игроков, да, либо говорится, что все одновременно действуют и дальше какие-то выигрыши в зависимости от того, какая ситуация сложилась, либо последовательные действия, вот этот может пойти так, так и так, и этот может пойти так, так, так и так, но такое дерево, строится дерево взаимодействия, и в конце Самое главное в конце прописывается, вот если ситуация вот так закончится, то будут вот такие-то списки выигрышей у игроков. Если так, то другие, если так, то третий, да? И вот эта вся начальная, вот эта вся кухня должна быть в начале анализа. А в реальности ее обычно очень трудно получить. То есть написать такую математическую модель, чтобы она была адекватной, очень сложно обычно, и решить ее потом гораздо проще. Вот, Поэтому там всякие а, интенсивы, вот я читаю интенсивы в Сбербанке, Корпоративный университет Сбербанка, знаете такое место? Да. О, вы были, да? да. Они на моих ли? Нет? нет, нет. У меня вот как раз по Сильвигер там. Нет. И всегда недоумение, что я же им рассказываю просто теорию, я не, не решаю за них задачи. Я говорю, ну а вы, а вы, ожидали, что я решу, что ли? То есть вы сейчас вот целый год переговаривались там по своему случаю спорному, да? Целый год вели сложнейшее взаимодействие с десятью людьми с разными амбициями, с разной культурной, значит, начальной как бы, базой, да, из разных мест. И вдруг пришел какой-то волшебный Гарри Поттер и, значит, сразу этой самой палочкой все разрешил? Вы реально на это надеетесь или нет? Ну и люди говорят, да, это, конечно, вряд ли будет. То есть возникают завышенные ожидания к математике. Вот они как бы сейчас всюду, когда-то 20 лет назад эм, на математиков смотрели в ужасе, как на каких-то полных изгоев, которые зачем-то там что-то пишут в тетрадке, а сейчас, и, и, ну, из-за нашего гаранта, который ее очень любит, все, наоборот, смотрят как на спасителей, которые должны прийти и решить любую ситуацию. Но это тоже не, неверно никак. Ни в каком смысле слова неверно. Математики так не умеют. И в теории игр -то тоже так невозможно. Но как бы это самое время от времени письма я получаю, что Алексей, а, я никак не думал, что ваш интенсив двудневный будет полезен. Он был страшно интересен, но то, что он был полезен, я никак не думал, даже когда туда ехал. А вот тут возникла ситуация. «Хотите, покажу?» И показывает такую легкую простую игрушку в два этапа. И говорит, «Внезапно, решив ее вашим методом, я получил неожиданный результат и выиграл дело». То есть иногда такое бывает. Вот иногда, понимаете, это бывает очень редко, но иногда такое случается. То есть это образ мыслей. Так, образ мыслей, значит, образ мыслей, в котором вы всегда пытаетесь что-то оцифровать. Но хорошо, это некоторые вехи. Я не думаю, что нам э, они сейчас сильно интересны. Но все-таки очень вкратце, да, веки становления нашей науки. Наука наша очень-очень молодая. То есть если нормальной центральной математике половиной тысячи лет — это как минимум, на секундочку, формулы полного, полной формулы всех прямоугольных треугольников с целыми сторонами, это очень непростая задача, которую может осилить каждый там, десятый школьник при очень серьезном погружении были известны индусам половиной тысячи лет назад. Причем сейчас это, как, это, это огромная мистика, непонятно, как они могли их получить. Угадать их почти невозможно. Ну, есть, ну вплоть до того, что ну, там, ми, можно мистику привлекать, если какие-то, не знаю, может, какие-то инопланетяне им продиктовали или еще как-то. То есть это совершенно непонятно, откуда они их взяли, но дополнительно известно, что у них они были. Пифагор их уже практически доказал, Стр строжайшее доказательство этих, этих формул это третий век Диафант Александрийский величайший математик, наследие которого еще до конца не изучено и никогда не будет, потому что 7 из 13 томов сгорели в восьмом веке в Александрийской библиотеке при пожаре. И шесть из этих 13 первых породили, в общем, все идеи современной математики. Это такой, на самом деле, величайший ум, который очень мало известен. Диафант Александрийский. Ну, как мало? Нет, ну кто в занимался, знаешь, что такое диафантовое уравнение. Это, естественно, все с него диафантовое равнение, диафантовое приближение, все такое. И он выписал строжайшее доказательство вывода вот этих вот троек. Это было очень серьезное математическое достижение 1700 лет назад. Евклид доказал бесконечное количество, ну, теорема о бесконечном количестве простых чисел, что тоже представляет трудное логическое рассуждение, доступное далеко не всем. Это было у них, это было четко, он требовал со всех учеников, что называется, если кто-то не мог это воспроизвести, он просто выгонял таких учеников и все. Вот. То есть это как бы это очень старая наука-математика центральная, это старейшая наука, и, в общем, по сравнению с ней теория игр — это просто младенец. 150 лет. Ну, 200. То есть первое, сколько-нибудь разумное, вот то, что можно уже назвать игровым рассуждением — это Курно, 1838 год. Он рассуждал так. Он говорил, что вот во Франции там есть, были такие рынки продажи зерна, на которые разные фермеры свозили зерно. И проблема в том, что если слишком много свезли, то очень получается низкая цена. Вот все завалено, и как бы, ну и там по копейке, да, ну как бы это совершенно невыгодно тем, кто привез. И они постоянно пытались между собой как-то договориться, а договориться сложно, потому что это не век имейлов и телефонов, да, там ты посла этому на, на лошади, там туда бежит твой посол, говорит, слушай, дорогой, давай это, поменьше привези, ну ты че, да, тут говорит, да, да, конечно, конечно, и ты тоже поменьше. А потом много друг друга кидают. То есть э -э -э -э, как бы у каждого есть стимул кинуть второго, да, вот он привезет поменьше, поэтому цена будет высокая. Так я по этой высокой цене продам, фермер то 10 штук. «Ну, я побольше привезу, так, из-под полы продам». То есть начинается вот это взаимодействие, которое Курно угадал и четко описал в рамках теории игр. Он назвал это… Он не назвал это ну, равновесием, равновесие называется равновесие «pannation», но изобрел его Курно. То есть он написал именно эту логику. Он говорит, мы предсказываем, что после долгого взаимодействия они привезут ровно такие количества, при которых, если я послал своих шпионов и узнал, какие количества привезут все остальные, то мой оптимальный выбор ровно то количество, которое я привезу и которое тем самым станет известно шпионам других. Вот это логика, да? Впоследствии названо равновесием по нашу. То есть, смотрите, я, при, я, я, я думаю, сколько привезти, я смотрю, сколько вы привезли. Так, там две тонны. Ага, тогда мне, так, я считаю мои там издержки, то все, может быть, немножко другие, чем у вас, да? Так, мне выгодно привезти тогда две с тонны. Ну хорошо, так и сделаем. Вы посылаете ко мне агента, он видит, что у меня 2,5 тонны, он возвращается к вам, и говорит, так, при этом, так, если мы вместе привезем, значит, да да да да, -да будет такая, будет такая, так, мне выгодно привести 2 тонны. То есть получается, что нам выгодно ровно то, что мы подсмотрели. Вот это самая сам центральная идея теории игр, самая, идея номер один. То есть равновесие — это ситуация, когда дополнительно полученная с помощью шпионов информация не несет изменения вашего поведения и ваших, ваших стимулов. Ну и вот в этой ситуации он написал, что будет на таком рынке, и это, так сказать, это первая э, теоретика, игровое исследование. Вот, на, на, между прочим, он уже брал производную, которая к того времени была известна. А почему ему надо было брать, откуда вообще могут возникнуть тут производные? Понимаете, как устроена жизнь? Что когда он уже послал шпионов, функция прибыли, она как-то себя ведет, его собственной, в зависимости от того, сколько он... Привез. Я прошу прощения, вот с этой стороны не будет видно. В общем, здесь нарисована такая кривулька. Вот. И ну, оно, как будто пока она растет, да, надо увеличивать. Да? А если наоборот, уже с каждым новым центнером общий, общий, так сказать, общий э, навар от всех продаж начинает уменьшаться, то надо, наоборот, отставать сюда. Ну и вот принцип фирма состоит в том, что в оптимальном э, в случае оптимального количества Малое изменения ничему не, не, не влекут, почти не влекут изменений. Это вот э, это, это принцип Ферма нахождения максимума, 1600 какой-то год, 50-й. Вот. И, и он уже, Курно уже им свободно пользовался, э, когда находил решение индивидуальных вот этих вот задач производственных. А потом их соединял между собой вот в этой равновесной логике. получал систему уравнений весьма непростых. Он ее решал и... Ну и прогнозировал то, что будет. Дальше а, то, что чаще всего в половине всех взаимодействий, которые поддаются описанию, на самом деле возникает дерево а, разветвлений, таких как бы возможных ходов, строго последовательное. Сегодня ходит ваш контрагент, он либо подал в суд, либо там отказался от части чего-то, либо кому-то там позвал братков. Да, я не знаю, но это, наверное, уже из 90-х. Вот. Ну, в общем, как бы сделал некоторый выбор, да, из каких-то... Потом вы, узнав об этом выборе, узнав, что он сделал, вы свои выборы осуществляете, да, свой выбор. Вы можете тоже поступить так, поступить так, взять адвоката, не брать, вообще, отказ... ну, там, его претензию выполнить. Ну и понятно, да, и потом он снова ходит. То есть, может быть, 3-4 игрока, и все ходят строго последовательно. Ситуация не самая естественная, потому что информация часто бывает скрыта. Вы уже сделали, а второй еще не знает, и вам надо сегодня делать. В этом случае дерево игры гораздо более сложно устроено, возникает так называемое информационное множество. За один день я не, не смогу рассказать, как в этом случае все происходит, но есть на эту тему есть теория. Но самое простое, это когда вот подряд, и тогда все предсказывается, начиная с конца, просто смотрят, какие выигрыши у кого, в каких ситуациях, если их можно выписать и понять, и осознать, то начинается там, вот в этой ситуации он ясно пойдет сюда. А говорить он может сейчас сколько угодно, что он не пойдет сюда, да? Я на зло бабушке отморожу себе уши, да? ну, как бы, да, серьезный бизнесмен, не отморозит уши на зло бабушки, да, он пойдет так, как выгодно ему, вот, и на зло конкурентам ничего делать не будет. Поэтому, исходя из этого, мы просчитываем последний шаг, ага, зная, что он будет таким, мы уже на предыдущем шаге можем посмотреть, какие у нас возможности, так, если пойдем сюда, мы, мы знаем его действия, чтобы он не говорил, он пойдет сюда, мы получим такой выигрыш, сюда такой, и вот так вот с конца мы можем просчитать вот такую игру, цермелый, это вот 100 лет назад, 110 лет назад, он это... Четко формализовал в виде математической модели конечной игры э, с, с, с полной совершенной информацией. Дальше были политические дела. Я, я их пока просто пропускаю. Если вы захотите поговорить о политике, вы потом отдельный вопрос зададите, когда мы берем просто к чистой беседе. Вот. А, значит, э, дальше, вот, собственно, обязательно надо сказать про аукционы. Дело в том, что аукционы это наша гордость. Вот. Сириских гравиков. Не, не, моя личная, а гордость нашей э, вот, э, группы, да, как это называется? Э, как адвокатов гильдии, да? Вот. В общем, гильдия от сирийских э, постоянно на флаг выносит аукционы. В аукционах благодаря математике действительно заработаны многие миллиарды долларов. И самые примеры известные, это вот 99-й, 2000-й, продажа воздуха, как мы это назвали, есть такая книга Белеева, продается воздух, очень классная. А тут продаются частоты, спектры частот, спектры для мобильных операторов, выставляются на продажу. Вы можете действовать в таком-то спектре частот, он пустой. Правительственные СМИ действуют в других спектрах, О продается. И несколько мобильных операторов выставляют свои лоты. За сколько они готовы это купить? Англия, 99 год. Сделка тысячелетия. Продан э, на аукционе. Частоты пошли за сумму, которая равнялась 620, если мне не изменяет память, фунтов стерлингов на одного англичанина живого на тот момент. Ну, типа, самая великая сделка всех временных народов. Это сделано под прямым руководством Роджера Майерсона, который впоследствии получил Нобелевскую премию за исследование опционов. Он просто следил за каждым шагом этой сделки, он выбрал число лотов, очень интересно. Там была ситуация такая, сейчас интересно, у кого какая интуиция. Но сразу предупреждаю, что здесь как бы слишком много гадания именно. Ну, вот сейчас вот посмотрим, какие, как, как вы предсказываете. Вот смотрите. А, на, а, на входе четыре огромных зубра, которые очень богаты и которые значит, готовы биться за а, эти лоты. И очень много мелких, некоторые из которых кру чуть крупнее. Ну, не приближаются к четырем, но, но есть серьезные, тем не менее. Там в два раза меньше, например, уже есть. Вот, по финансовому весу. И вот решается первый вопрос. Сколько лотов выставить? Сколько диапазонов частот? То есть, сколько будет победителей в этой игре? Итак, внимание, четыре главных игрока и много-много мелких. Роджер Майерсон выставил X лотов и убедил всех в том, что это правильнее всего, и потом ему его носили на руках. Нет, не 4, конечно, это понятно. Ну, а что 4, они расписали, и все. <laughs> вот. Кстати, как, как это происходит, вот когда как можно больше денег собрать? Англия расплачивается до сих пор с этим. Потому что в результате дорогущая мобильная связь. Потому что они же должны отбить все эти деньги. Вот, Ну сколько? Стоп! Был правильный ответ. Пять. пять. Правильно, он сказал, что пять. Он говорит, что ну четыре, понятно, это сразу распишут по копеечке, купят и все. Три тоже неправильно, потому что все мелкие сразу выпадают, понимая, что им ни хрена не достанется. А тут путевку в высшую лигу получает один мелкий. И они не могут снижать далеко, потому что он их будет перебивать. А он уже не очень мелкий, он там два раза ниже этого самого большого. Вот. И он выставил 5. Он долго был, спор очень большой был. Говорили, лучше 3, пусть эти четыре э, из-за этих трех бьются. Но 4 бьются, вот там огромный шлейф остальных, он мимо. И в результате они сделали 5, и это было, вот суммарно, это вот была такая стоимость. А теперь про сговоры и вообще, так сказать, когда вот... Ну, такая маленькая история с теорией аукционов. Да, если что, в этом году тоже премию Нобелевскую дали за аукционы по, по экономике, уже в четвертый раз, в четвертый раз в истории премию дают за аукционы, опцион действительно… Да, и потом в Швейцарии в 2000 году провели такой же аукцион, но э, решили, что быстренько так сами на коленочки слепают. Э, вышел сговор, и сумма была 20 швейцарских франков на жителей Швейцарии. То есть по душевым образом примерно в 50 раз меньше. Ну, то есть они просто слили его полностью, грубо говоря. 50-50. Они не дополучили, понятно, там, ну вот, 98% ожидаемой прибыли. А вот с этими аукционами, где было 5. То есть они потом, он просчитал, а если было бы 6, как бы было. То он -то, не -то, просчитал. -то, оно случилось и все. А если... Да, он не просчитал. Мы не можем сравнить. Мы не можем. Тут вот нет. Э -э -э Грубо говоря, сравнить мы, можем, сравнить мы можем только с теми, которые потом шли. То есть было видно, что какая-то невероятная сумма. Казалось, что сильно больше уж точно не выжить. Потом прошли в Германии, в Швейцарии, в куче стран подобные везде было хуже, чем в Англии, нигде не было лучше. И после этого его стали носить на руках. То есть это не, не, не, нельзя, в том-то и дело, что он ничего не мог прочитать. Вот надо, надо понимать, что его вела интуиция, связанная с тем, что он до этого писал много формул. Вот тут вот, вот это как бы... Э, вот. и, и, соответственно, все впоследствии только оценивалось. Но вот в Швейцарии все слили. А вообще в аукционах сговор — это самый главный такой, как бы самый главный момент. Вот если без сговора мы умеем все посчитать, да? Я говорю, аукционы работают на 4. А что работает на 5? Какая теоретическая игровая модель в жизни работает на 5? Никакая. Никакая. Таких моделей не существует. А, ну, как бы, если требовать степени совпадения с реальностью, которая взята из физики. В физике берется процесс, много раз повторяется, пишется уравнение, оно в точности соответствует тому, что мы видим, и все кричат «Ура!» Ой, спасибо. Вот. И вот такого никогда, ни при каких условиях не бывает ни в одном социальном взаимодействии. Аукционы работают на 4. и еще ровно одна, ровно одна ситуация, ровно одно одна ветвь теории игр работает тоже на 4. Мне больше неизвестно. Мне известно, ровно две ветви работающие на четыре, и несколько примеров работы на 3. И несметное количество примеров полного провала. Это вот на сегодня, да, накопленный опыт применения теории игр. Тем не менее, из-за вот этих вот аукционов все еще держит, верит, что еще, может, что-нибудь интересное мы скажем когда-нибудь. Вот, на 4, что еще работает, я скажу чуть позже. Можете пока подумать. Вот, а про аукционы, значит, что делает сговор? Сговор. Ну, сговор, понятно, что если есть там, грубо говоря, два лота и два зубра, то даже если полный запрет на какое-либо взаимодействие, вплоть до прослушивания телефонов. То есть там как бы совершенно невозможно так созвониться, договориться, это все будет записано, потом предъявят на этом самом, на суде, и каранты. Но вот в Америке один раз засудили до серьезных штрафов, э, очень, до, до, ну, до, до разорения фактически, две компании, которые действовали так. Вот зацените просто, на самом деле это гениально. Ну, то есть это гениально просто, но это совершенно гениально. Что они делают? Вот выставляются лоты, первый, второй, третий, очень-очень много лотов. И только два из них представляют интерес. Третий и тринадцатый. И ясно, что эти две борются за эти два. Они по очереди выставляют на крупном-крупном аукционе. Ну, там первый как-то прошел, второй как-то прошел, третий. Начинается третий. И эти пишут тысяча тринадцать рублей. Ну, не знаю, не рублей, а миллионов долларов, допустим. А, значит, а эти пишут... 1100, а эти говорят, ты что, не понял, 1113, те пишут 1200. Так, мы последний раз повторяем, 1213, те пас, после чего на 13 лоте эти сразу пас. Понятно, все, как это, обманули дурака на 4 кулака, как говорил с детства, Ну, обоих засудили. Говорят, что на этом я статью э, нет вдруг прислал, там длинная по-английски, но, в общем, э, он вкратце рассказал, значит, э, на суде был разговор следующий. Господа, есть кто-нибудь из э, присутствующих, кто считает, что это не был сговор? Нет, нет, все, суд завершен. Нам не нужны доказательства, нам все очевидно. Но это, это, на самом деле э, очень много представлений о том, там, что вот, как устроены суды в разных там, странах, они совершенно в действительности не соответствуют. То есть это часто было совершенно достаточно. Вот поговорили, и всем очевидно, что это сговор, вот эти вот 13. Да? Ну, значит, все, значит, присуждается штраф. Вот. Так. Ну и есть некая теория ядерного сдерживания, очень трудная, муторная, но э, Томас Сати, он который ее изобрел, он настаивает, что из-за этого не было ядерной войны в момент Карибского кризиса. И, соответственно, ну мы как бы мы рады так считать, но, конечно, это не очевидно, что это связано с теорией игр. Это такая очень серьезная предъява, да, что прям теоретики-игровики спасли мир от ядерной катастрофы. Но все-таки для красного словца я произнес на ролике вводном, у меня есть курс по теории игр, а в интернете называется «Теория игр в сюжетах», на национальной платформе открытого образования. Вот. Ну, я думаю, что все ссылки там можем потом кинуть после беседы, но, но найти элементарное, значит, NPO или openedu.ru open и Саватеев. Там выпадет, соответственно, эм, вот этот курс теории, теории игр эм, и еще пара курсов высшая математика, введение высшую математику, часть 1 матанализ, часть 2 линейная алгебра, я записал такое авторское введение. И, ну как бы, тем, кто просто любит математику, я очень рекомендую и те тоже, ну вот «Теория игр» там в сюжетах и к ней вот вводный ролик такой приглашающий, там я в том числе нагло заявляю, что «Теория игр» спасла мир от ядерной катастрофы, но это, конечно, для красного словца. Это так. <связывая> <связывая> так, идем дальше, все, сейчас будем играть. Все да не все, одна книга у нас осталась. Значит, она сейчас отойдет тому, кто выиграет в некоторую игру. С дарственной подписью отойдет за победу в э, игре. Значит, Теперь листочки, листочки нужны, Да, а? нам нужны листочки и ручки. Ну, можно пополам, на, на четыре части резать их, потому что там будет всего лишь фамилия и число. Это все, что будет. То есть в, в, в, в, ваш идентификатор будет. И число, которым вы играете. Теперь, собственно, правило. Правила игры таковы. Правило стоит о том, что на каждом листочке фамилия и ровно одно, ровно одно целое неотрицательное число. Что это значит? Значит, любое из чисел 0, 1, 2. 3, 4, там 10, 11 так далее, 100 тысяч. Ну, вообще, какое хотите, начиная с нуля, любое целое неотрицательное число ровно одно. Теперь, кто выиграет, вот тут надо понимать, да, что я сейчас вы пока не пишите число, потому что я сейчас буду объяснять, кто выиграет. Выиграет тот, чье число будет, во-первых, уникальным во всей компании. То есть ни в одном другом листочке не повторяется. И, во-вторых, самым меньшим из уникальных. Ясно, да? То есть иными словами, когда я соберу листочки, первым делом мы вычеркнем любые, ну вообще все повторяющиеся числа. Останется некоторое количество людей, которые смогли назвать уникальное число. Вот из этих людей выберется тот, у кого это число самое маленькое. Да, можно начинать. Теоретически, конечно, возможно, что половину народу напишет 0, а половина один, и никто не выиграет. Но я вам клянусь, что ни разу за сотни розыгрышей, сотня одна примерно была розыгрышей этой игры в моих лекциях, не было ситуации, чтобы никто не выиграл. Всегда находятся оригиналы, которые пишет 1 миллион, четыреста пятьдесят шесть тысяч, триста пятнадцать, и, конечно, ни с кем не совпадают. Но, но при этом, например, я присутствовал в розыгрыше, в котором 1519 повторилось два раза. То есть бывают и такие. Но очень всегда много людей, которые, пытаясь выиграть, просто пытаются назвать какое-нибудь очень большое заведомо повторяющее число. А это уже означает, что кто-то да выиграет, потому что если хоть одно число не повторяется, то тогда есть и минимальное среди тех, которые не повторяются. Чисто математический принцип индукции. В непустом множестве есть минимальный элемент из неотрицательных чисел. Вот. И никогда еще не было, чтобы никто не выиграл. Всегда ровно один человек выигрывает. Вот. По правилам ясно, что больше одного человека выиграть не могут, потому что уникальное минимальное – это ровно одно. Поехали. Я сейчас на минуту, вы пока думайте, я на минутку отбегу, и мы подведем итог. Соберем, значит, фамилия число, и будем на доске прямо в онлайн-режиме подводить итог. Ну вот, уже можно точно, совершенно сказать. А, нет, здесь один, два, три, четыре, пять. Еще есть шанс, что совпадет. Ноль, а тут пяти, видимо. Ноль. Сейчас, ноль два раза было уже? Да? Не, да. не, один раз. 1. 41. 45. Возрастет. 19. Да. 197. 19. 18, 11, 33, 28, 56, три, 11. О, первые два проигравших уже есть. 22. Шесть. Ага. Пять. Если я буду не замечать, что что-то совпало, говорите. Восемь. Тринадцать. Ноль. Не радуюсь, у нас троится в поле. Так, а это вот четыре единицы, это, наверное, тысяча, сто одиннадцать. Нет, просто они как палочка нарисованы. Тринадцать. Тринадцать поехало мимо. Три. Три поехало мимо. Это мы с тобой. Одиннадцать. Одиннадцать еще. Шестнадцать. Так. Пять. Пять пошло. Три восьмерки. Почему не три семерки? Шестнадцать. 18 пошло мимо. Восемь пошло мимо. Кто-то как и я-нибудь 113. Девять. Я родился 13. И семьдесят семь. Да! Победитель от Поздравляем! Поздравляем, Так, ехали. Сейчас, подпишем. Может, партнём, я думаю, да? А, да, да, написал. Так. Дорогой Юлий! От автора за победу в игре я же расскажу. Игра называется Лимба. И сейчас расскажу ее по истории. Поздравляю. Спасибо. Ну, кстати, вот насчет, а, насчет того, <кх> кто в нее <него> выигрывает нет никакого понимания по вот, предыдущим опытам, никакого общего портрета, нет. Даже была история такая. Вообще, значит, это игра. Игра шведского телевидения, которая проводилась много лет подряд, а потом была упразднена. Да, там есть очень красивая стратегия коллективного выигрыша. Приз был огромный, и даже деленный на 100 все еще довольно большой. А теперь смотрите, что они делали. Вот вначале посмотрите на эти числа. Нет ни единицы, ни двойки, ни четверки, ни семерки, там. Да, то есть, э, ну, ну вот то, что нет единицы, да, это прям феноменально. То есть кто-то подумал, что угадает ноль, но никто не подумал, что может быть он угадает с единицей. А вот эта комбинация, которая у нас разыграно, не является равновесием Нэша. Почему? Потому что ваш разведчик, если вы его тихо запустите в голову всех остальных и узнаете, что они запишут, он вам сообщит, и вы перемените ваше решение на единицу. Правда? Любой из вас. Если к любому из вас пришел, я это, я это так э, объясняю, пусть к вам пришел веселый гномик такой, маленький гномик, который виден только вам, и говорит, я знаю, что у них написано, знаю, очень скажу. Да, давай, рассказывай. И он показывает эту вот э, картину, да, из будущего, которая будет написана а -а -а! Говорите вы. Спасибо. И меняете свое решение с 18 например, на единицу. А он сказал, такую же картину. Да, так вот, правильно. Значит, равновесие Манеш является ситуация, э, в которой к кому бы гномик не пришел, его прогоняют как э, бессмысленного агента, потому что менять ничего не хотят. Давайте придумаем какую-нибудь другую комбинацию, которая была бы равновесием. Иногда разыгрывается равновесие, здесь еще много равновесий, много неравновесий. Ну, давайте я сразу вот покажу. Вот, например, если есть три нуля, две единицы, две двойки, например, и одна тройка, а дальше какие угодно числа, то это равновесие. Потому что первое же число, которое не повторяется, оно победное, вот первое же число, которое не повторяется, названо, оно победное. Но теперь представьте, кому, кому здесь может прийти гномик. Ну, например, ну вот ну, к этому чего приходить, он и так выиграл, да? Вот при, кому, Пришел кому-то из этих гномик, проектовал, что этот человек может сделать? Только испортить малину тому, кто победил. Но сам он от этого не победит. То есть он, он, он например, написал 13, ему приходит гномик, он говорит, ну ладно, я тогда напишу 3, а то я этого человека, который написал 3, не люблю очень сильно, да? Но сам он не победит. Ну да, 4 напишет, он будет больше. А это уже больше, да. А меньше тоже бессмысленно, там все уже занято, да? То же самое с этими, но вот, например, вот к этому я пришел, гномик пришел. Знаешь, что он говорит? И вот, к этому приди. Потому что этот может изменить свое решение, но не он выиграет, а тот, который останется на его месте. Он изменит исход, но не в свою пользу. Никто не может изменить исход в свою пользу. А здесь может почти любой, да, почти любой кто бы ни, ни был здесь, кроме вот этих. Вот Если к этим прийти, они не могут свою пользу изменить. Потому что если изменить ноль на какую-то еще, то выиграет второй, кто сидит на нуле. Но к остальным, пожалуйста, 1111, ему сообщают вот эту будет тогда просто единица, зачем мне 1111? И выигрывает. И вот равновесие Неша называется ситуация, в которой нет возможности, даже при полной информации о том, что делают другие, поменять решение в свою пользу. А неравновесие называется ситуация, в которой такая возможность есть. В данном случае это неравновесие очевидным образом. Потому что некоторые игроки выиграют от сообщения гномика. Вот, Так вот, это, что делали эти, значит, эта банда умников, значит, в этом самом. В Швеции, делала следующее: 100 человек заполняли от, 1 до, от 0 до 9. И вот в силу какой-то странной природы человека. Из миллиона играющих, ну или там, не знаю, нескольких миллионов там не наберется на Швеции, ну там, допустим, 100 тысяч играло, да? И никто, вот, вот не было такого, что вся первая сотня заполнена. Всегда где-то были пустоты. То есть вот из этих 100 человек кто-то всегда называл в первой сотне того, ну или всегда, или почти всегда. И они снимали курс, делили его на 100 ну и в какой-то момент э, кто-то увидел, ну вот, по идентификаторам, закрыли нафиг всю игру, больше не играют. А у нас в Российской экономической школе, где я учился, а потом преподавал, у нас, значит, провели на экзамене, мы проводили экзамен по теории игр, и значит, в, качестве, в качестве первого пункта дали найти все равновесия в этой задаче, все вообще, при любом Н. Она очень непростая, там очень много разных равновесий, по-разному устроенных, там с подводными камнями задача, полностью решило всего пять человек из умнейших студентов российской экономической школы, ну, где-то 20 человек решило почти полностью, не заметив некоторой тонкости, очень большой тонкости, которая здесь заложена. Ну, и, соответственно, кто-то там до какой-то степени решил, а в пункте Б было написано теперь ваше, ваше число, господа. и за пункт Б давалось 5 баллов из 100, тому единственному, кто бы в ней победил. Так вот, граница двойки была 22 балла из 100. За одну решенную задачу мы ставили уже 3 фактически. А, победила девушку, у которой было без этого 20 баллов и стало 20 лет. То есть, выиграв случайно в эту игру, она миновала двойки по теории игр. Дальше. Было 60, 80 человек. Каким числом она выиграла? Она единственная, бесхитростные просто написала ноль. И победила. Вот, и мы поставили три с минусом, как и обещали, что будет достаточно три с минусом. Не всегда с мехматским образованием, иногда наоборот. Вот, вот такая веселая ситуация. Так, ну вот сейчас будет. Сейчас я хочу просто рассказать про некоторые увлекательные ситуации из моей собственной жизни, в которых угадывается теория игр. А, значит, а, вот, сейчас будет супер история. А, я не знаю, может кто-то угадает какие-то отголоски в, свой, в своей бизнес-практике. Смотрите, а, за последние три года с момента выхода этой книги распространено тем или иным способом, через лекции, там, через издательство, через индивидуальные заказы, на школам а, там, и на всяких конкурсах, около 25 тысяч экземпляров. У нее довольно большой получился суммарный тираж на данный момент. Ну и постоянно возникает необходимость куда-то вести массу этих книг. Огромное количество. Куда-то перевозить на новое место, где снова будет. И я вез их... Значит, мне нужно было вести на дачу в Снегири, а в Снегирях как раз это забербанковский... Впоследствии был Сбербанковский, Как это называется? Вот этот вот интенсив по теории игр, на который я всегда привозил книги. как бы Если им даже не понравится теория игр, то задабрывал их подарками книг, чтобы они потом вовлевейшем списали правильные вещи. Ну, понятно, тоже, тоже чистотическая игровая логика. Вот. И, значит, я вез огромное количество этих книг, типа 13 пачек, для нескольких семинаров. И вот у меня машины нет. В Москве немножко бессмысленный объект машины, на мой взгляд. Вот. Ну, вот я... Но тем не менее, иногда она нужна. Вот в этой ситуации она была нужна, а мне ее нет. Ну, я собирался вызвать такси, и тут выясняется, что один замечательный эм, преподаватель из... Эм, Смоленска, репетитор ЕГЭ Олег Митрофанов, который стал знаменить в интернете после некоторой истории, который как раз мы с ним и, значит, я ему помогал раскручивать, как он бодался с комиссией ЕГЭ местной, два месяца доказывал, что он правильно решил задачу, они дураки. И доказал, я сертифицировал, что это правда, ну и там еще несколько репетиторов, тоже там, ну, те, кто этим занимается, ну, в общем, короче, он доказал свою правоту, вот, и я на свой канал его позвал, чтобы, чтобы был у школьников, как бы эпизод, то, что можно добиться правды, вот это очень важно для э, мальчика, там или девочки вот этого возраста, да, что где угодно, даже вот в какой-то там постоянно значит, э, э, обхаиваемой родной России, да, где всегда без тоталитаризм, можно добиться правды. Это очень важно, чтобы он выходил с, с этим ощущением в жизни. И вот я дал ему. Э, площадку на своем канале, он приехал на машине из Смоленска, я говорю, ну еще ты мне поможешь книги перевезти. он говорит, ну конечно, о чем разговор. И вот мы с ним едем в 6 утра до пробок, приезжаем э, в школу, где они лежат, Филипповскую школу, где прочитаны 100 уроков математики, о которых я сейчас скажу чуть позже. И э, договоренность с охранником состоит в том, что он нас пускает в вот этот ранний час, он просыпается и нас пускает. Всем 7 – пересменка. Да, ну он говорит да, без проблем. Я приду, придет, я уйду, придет другой. Приезжать хоть до семи, хоть после семи. но после 7 на самом деле приезжать не очень. Там уже пробки начинаются, когда даже, даже на. Ну, в общем, ну, нужно проскочить. Мы приезжаем без десяти семи, а там уже нет никого. Он просто ушел, оставил это место нафиг и, и, и пошел себе, значит, видимо, ну решил следующий придет какой-то момент, да? Значит, что я делаю? Я, ам, ну там. Есть задний вход там ворота такие, в которых якобы замок такой есть. Этот якобы замок, на самом деле, он не замок. Я его раз-раз, значит, ворот открываю, с той стороны открыто окно, я через окно достаю до да, этой самой, открываю его целиком, залезаю в своих ботинках, выношу все 12 пачек книг, стираю после себя все следы тряпкой, протираю тряпкой окно, закрываю его обратно, выхожу, закрываю замок, и мы уезжаем. Но мы ждали минут 15 на самом деле, честно. То есть мы ждали до того, как должен прийти уже тот, его тоже нет. Ну, школа минут 20 стояла без охраны. Ну, куча всего, куча. куча. Компьютер и все на свете, да? 20 минут без охраны. Ну и мы уехали, значит, а он говорит: слушай, а ты, ты же понимаешь, что как бы мы ну, с вами уголовное преступление настоящее. Я говорю, да, понимаю. Но а как вот оно, как оно могло бы выйти наружу? Вот подумайте, каким образом. Ну, камеру нужно просматривать, да, это… Ну, кто будет просто так смотреть камеру? Должен кто-то заявить. Кто так сказал? Правильно? Кто? Вот? А владелец вот я. То есть я тоже заявить, да? Нет, он может, в принципе, охранник может заявить, он же видит, что книги были, книги пропали, да. То есть, в принципе, может заявить охранник. Да он потеряет работу сразу. Я значит, что его не было на месте, да? Понимаете? Он, он не может заявить, он потеряет работу. Это типичная теория игр. Я говорю, ничего не будет. Ничего. Я приезжаю вечером в эту школу, у меня там встреча. Я подхожу к охраннику, пожимаю ему руку, и он так молча кивает головой. Вот да. да. да. да. да. это чистейшая теория, абсолютно. Это вот она, так сказать, в жизни, как она есть. Еще одно! Это Байкал. Славное море, священный Байкал. А этот участок наш. У меня жена с тех краев. А вот здесь наша дачка, маленькая-маленькая дачка, 4 соточки. Ам, прекрасно видно все, идеально, потому что впереди никто не живет, никого нет. Владелец-алкоголик, а, все пытается продать, но никак не может, потому что не знает, и нет и рыночной цены, и не знает он ее, даже если бы она была. Там написано какая-то запредельная сумма типа полтора миллиона, за которую, очевидным образом... Если только там Путин проведет прямо сюда дорогу в какой-то момент, то это спроса на такую сумму точно не будет. Это большие коты, если кто-то знает Поселок. Вот. вот это, значит, наша это наша жизненная ситуация. И я говорю жене, я говорю, если бы я был сволочью, то не заплатив ни одной копейки, мы бы этот участок очень долго держали не продающимся. Она говорит, как? Я говорю, сейчас включим с тобой презентацию для Сбербанка. Я не буду, сволочный, мы включим эту презентацию. Вот. Ну как вы думаете, как это делать? Она совсем плохо, но это нужно знать каких-то покупателей, да? Это нужно какое-то исследование проводить. Можно не проводить исследование. А, ну давай, нет, это все немножко вот как бы действия такие прямые преступные. Есть полностью законный способ стать сволочью и что этот участок еще. Сто процентов вот законный, ни один комар не подносит. Не под... Конечно, конечно, ну не ты, а твои друзья, да? Пару раз позвонят с большим интересом за полтора. Сейчас соберем денежки, буквально. А другой звонит там, слушай, сколько? Пол, пол, пол, полтора, да, блин, я, я бы дал миллион шестьсот, такой участок, но ну, меня прямо сейчас нет. Вот, прости, да? Ну и, короче, вот этот фон бессмысленного спроса на бессмысленную сумму. Человек, особенно как бы, ну человек не очень адекватный, его задуривать можно долго, да, как известно, можно очень долго, э, э, очень долго задуривать одного человека, можно недолго задуривать целую страну, но очень сложно долго задуривать целую страну. Но одного человека, когда особенно алкоголика, можно дурить очень долго. Вот, но как бы ничего этого мы, конечно, не сделали, потому что все-таки с собакой считать себя не хочется. И Господь воздал, потому что когда он умер, его родственники позвонили нам и предложили за гораздо меньшую сумму. Так что теперь он наш. Мы не стали делать плохо и... Все получилось. Ну, ну... <груться> нет, нет, нет, нет, нет. От естественных причин, связанных с потреблением большого количества алкоголя. Вот. Вот такая вот история, которая не случилась. О! Вот это тоже. Ну, как бы это пустячок, но тем не менее, вот зацените. Это может быть актуально здесь. В наших сибирских турне часто появляется ситуация, ну не только моего, моих коллег Рогородском в том числе, когда нужно из Барнаула переместиться в Томск. Здесь очень удобный ночной поезд. По вечерам выходит. Как? В Томск закрыт. Нет, нет, нет, в Томск. В томск поезд. Это Ну, прямой-то есть. Нет, есть. Его вообще отменили, что ли? Йокер Бабай. Блин. А был все каждый день. Ну, в общем, да, да, ладно, ну да, да тогда Великий Новгород. Значит, э, ситуация следующая. Я выступаю в Великом Новгороде, и мне нужно на следующий день, соответственно, в Москву возвращаться. Поезд там один. С поездом, кстати, тоже связан. Прикол. Э, примерная география этих мест. Вот, вот это Великий город Санкт-Петербург, СПБ. Знаете, что написано в вольной энциклопедии в статье «Москва»? Это ну просто очень прикольный. Вольная энциклопедия под редакцией Антона Кротова написана. Слушайте внимательно. Столица мира, третий Рим, величайший город Москва находится в 650 километрах к юго-востоку от Санкт-Петербурга. Великая столица Сибири и Новосибирск находится в 200 километрах север от Барнового. Ну, примерно вот примерно такая логика. Вот, значит, соответственно, вот тут вот наша родина, Москва. Вот здесь город Великий Новгород, в котором, наверное, многие из вас бывали. Красивейший, один из древнейших городов на Руси. А вот здесь Новгород Нижний. Раньше ходил нормально, поезд 21 21.00 отправлялся и приходил сюда 5.30. утра. в некотором году был продлен до, Вели... до Нижнего Новгорода, куда приходил в 10 с небольшим. Ну, допустим, в 10.00. Очень удобно стало ездить из Великого Новгорода в Нижний Новгород. Вопрос, зачем ездить из Великого Нижнего Много ли пассажиров хочет ездить из Великого Новгорода в Нижний? Ответ очень странный, но э, вполне предсказуемый. Этот поезд введен... Примерно в восемнадцатом году, в смысле продлён до, до Нижнего Новгорода, потому что зам мэра по культуре, который и приглашал меня выступать в Великий Новгород, сказал мэру, что на чемпионате мира наверняка будет много иностранцев, которые перепутают эти два города. И сказал, что их будет человек 200, и ради них прям запустим поезд. Ну и вообще прикольно будет, что поезд будет навсегда теперь между Великим и Нижним. Да? После этого я узнал, сколько их было реально, 200 их не было, но 25 иностранцев натурально посадили и отправили куда надо. То есть, они приехали за день в город Великий Новгород и говорят, какая же красота, а где стадион-то? Так нет, стадион уже в Нижнем Новгороде. у нас билет на завтра, а что делать? А очень просто, идите на вокзал, берите в 10 утра, завтра будете в Нижнем, заодно и посмотрим. спасибо, thank you very круто, круто, да? А вот таксист, который вез меня из Кас... Из этого Са Судиславля в э, Ростов-Великий, таксист из Ростова, рассказывал, что э, один черный, как смоль-негр, бегал по Ростову-Великому и искал стадион. ростов на -Дону. Но только тут хуже ситуация, его уже не смогли ничего сделать, он не попал на свой матч. О, там какая-то инвекционская команда играла, и вот, соответственно, он приехал в Ростов-Великий. Он приехал в Москву и стал спрашивать, как поехать в Ростов. Ну, понимаете, Ростов это неоднозначно звучит, действительно совершенно неочевидно. Ростов великий, это знаменитый там золотое кольцо, нельзя сказать даже, что его нарочно обманули. Ну, приехал негр, посмотрите Россию. Ну, конечно, он, скорее всего, идет в Великий Новгород. А то, что он футбольный фанат, ему нужен был Новгород, значит, тьфу, великий, Ростов великий, да, а то, что ему был нужен Ростов-на-Дону, просто не сказал, да, то есть, такой, такой банк случился. Так вот, я еду, выступаю, я еду назад, в Москву и прошу купить билет до Владимира, прошу купить билет до города Владимира, также знаменитого русского города, бывшей одной из столиц, вот здесь находящегося. Зачем? Будем считать для простоты, что стоимость билета одинаковая, потому что там разница копейки. То есть здесь э, как бы цель никак, да, сразу чтобы снять все э, соображения, никак не связана с деньгами. Великий Новгород Владимир а Великий Новгород Москва отличаются, может быть, на 70 рублей по стоимости. Вот. То есть это вопрос чего-то другого. Вот. Давайте посмотрим. <pause> не не не нет, нет, нет, нет. Дело не в даче. Что вы что? Нет, там все в перемешку. Нет, нет, я вышел в Москве. Я вышел в Москве. Да, но там он не останавливает. Я действительно живу вот э, в эту сторону, но э, он из Владимира очень долго, все равно, есть кнаперов. Ну то есть как бы это не… не... Если бы он останавливался например, в Новогирею, то да, это было бы круто, я вышел бы пешком пошел домой. <постильные бириды> Что? <постильные> Бесплатно <бириды> Нет, и так, и так. Хоть... А? <постильные> а я вышел все равно в Москве. <постильные> да! Вот, кто правильно ответил. Как вас зовут? Сергей. Была такая ситуация, Сергей, в жизни? Скажите нам, не Что Чтобы не будили за два часа до Москвы. Они же будут задолго. Э, начинается, ну вот в Москву он приезжает в 5.30. Ну, меня разбудят в 4.00, если у меня билет до Москвы. Там очень много выходит, и она будет очень задолго. А тут у меня билет, я сразу и сказал, я до Владимира вот билет. вот, Так что, соответственно, после Москвы где-нибудь говорю, разбудите. Вот. Да, да, конечно, конечно. Дальше я спокойно дрыхнул в 5.25, не знаю. У меня стоит будильник. Я слезаю, беру вещи, и выхожу. Он говорит, куда вы? Это еще Москва, это не Владимир. Я говорю, ну я погуляю, столица таки как Нет, я просто точно знаю, что как бы меня будут будить, да? Как это изменить? Только с билетом другим. Я не могу договориться с ней, я пробовал несколько раз. Я очень много ездил. Да, конечно, я очень много раз пробовал в поездах Москва-Питер, в которых я какое-то время проводил реально большую часть ночей своей жизни, я многократно пробовал договориться, чтобы меня разбудили на платформе Навалочное перед Санкт-Петербургом. За три минуты, да? И это бесполезно. В купейных еще нормально, там вообще не будет, а вот там Здесь все равно будет э, э, нет, если там ну, в Питер еще даже в Питер э, будет, но еще бывает, что ты должен выйти поезд ей дальше, вот тогда никаких вариантов договориться нет вообще никаких, потому что если я проеду, ей огромный штраф, если я останусь в поезде, придет человек и будет на мое место стучаться, он пожалуется, но ей кранты, короче, Это, скорее всего потеря работы. Поэтому они не соглашаются, они будут за столько, сколько надо. И единственный способ – это просто взять билет дальше. И тогда тебя никто не разбудит. Ты можешь вставать тогда, когда хочешь. Вот такая чистая, чистая теория игр в жизни. Алексей, билеты поезд до, до Томска, есть. Бейс к О! На который мы с вами покупали билет? Все хорошо, да? Все хорошо. Бейс к Томску есть. И если вы на нем едете в Новосибирск, то берите билет до Томска. Вас не разбудят. Ну, правда, в Васибирс слишком мало ехать, да. Ну, в общем, да, здесь уже так просто не. Ну, если вы едете там, да, где он там поворачивает в Тайге, он поворачивает, да? В тайге. Да, если вы едете до Тайки, берите до Томска и вас не разбудят. Так, ну вот. Ну, примерная ситуация похожая была, когда я ехал из города Галич, недалеко от Судиславля. судислава это город, где проходят куча разных программических школ и математических тоже, где, в общем, куются будущие кадры, победные кадры нашей, нашей сборной, по информатике и по математике тоже, в общем, это такое важное место на карте математической России, не потому что в Судеславле есть математики, там деревня на 5000 человек, а потому что там супербаза есть, береги и поляна, на которой все это происходит. И я выступаю там, после этого должен был выступать в Галича, возвращаться в Москву, садиться на самолет в Тюмень, которые еще ходят плохое время, Тюмень не очень удобно в смысле, самолетов из Москвы, неудобно. Я просто значит, попросил взять билет на, из Галича в Тюмень, прямой, там, в с небольшим. Вот. Но попросил верхнее место в купе, оно сильно дешевле. организаторы говорит, зачем? Мы не экономим, там в Тюмени достаточно много денег, эм, особенно в этой школе перспективных исследований, куда я ехал. это Алексей, без проблем возьмем нижнее вам. Езжайте спокойно и с комфортом. Я говорю, нет, возьмите, пожалуйста, верхнее. Причем я сейчас скажу даже какое. Говорю, какое? А? Нет. Ну, то есть, ну, какой-то номер у него был, но это не, не, не, не, тот, не то соображение. Нет, нет, нет. А. Это, это, это это правда, это правда. Я, я бы и сам брал, наверное, верхнее, даже если бы было, ну то есть тем, тем более брал бы, тем более, что нижнее сильно дорогое, да? Но есть еще одно соображение. То есть такое, что даже в ситуации, когда не я плачу, я все равно беру верхняя. Кровь. Нет. На -на намек есть. вот Здесь есть намек. Нет, нет, тепла мне наоборот, вот, мне вот такая погода, больше всего нравится. Я что -то не люблю. Что-то что вот, что такое вот здесь есть. Там вот. Ну, дешевле, но это не важно, потому что за меня будут платить. Вот что-то, тем, тем не менее, с вопросом стоимости что-то оказывается важным. Вот это вот карта вагона, как я ее вижу в интернете, так? Вот, ну, как вы берете билеты, да, вот, как бы, верхняя-нижняя, верхняя-нижняя, верхняя-нижняя, верхняя-нижняя. Я изучаю карту некоторого вагона, ну и... Говорю, вот в этом вагоне какой-нибудь, ну, например, вот это, говорю я, берите мне. Почему? Что здесь? Что это на Потому заполнение, это близко, уже горячо. Уже горячо. в Про самолет будет следующий сюжет, да. Но, в общем, ладно, я не буду долго, я скажу следующее. Так как верхние сильно дешевле нижних, то заняты почти все верхние и пустые почти все нижние. И я взял, ну вот попросил взять там, одну из немногих оставшихся свободных верхних, а нижняя была автоматом просто пустом. У меня было два места. Купив верхнее, я покупаю два. Я покупаю рабочий кабинет, где сверху спальня, а снизу открыл компьютер и работающий. Кстати, я ехал вообще в пустом купе до Екатеринбурга, где уже серия. Ну, это последние три часа, четыре. Вот. В общем, вот это вот такое вот соображение связано с тем, что когда нижний сильно дешевле дороже верхних. Нужно брать верхние и на нижний тебе достанется просто так бесплатно. Но вот сейчас, там есть, э, сейчас они начинают немножко меняться. В РЖД появилась опция выкупить все купе. Э, значительно дешевле, чем сумма вот, всех четырех билетов. Вот. И, э, это да, это так. А, Самолеты. Алексей, у меня. Да, уже пора, да? У нас осталось 20 минут. Я думаю, что будут желающие подписать книги у Алексея. И и, возможно, есть да. вопросы. А как э... мы используем эти 20 минут? Порешаем дальше задачи или перейдем к вопросам и подписи книг? Сейчас я быстро, 2 минуты. Я... Про самолеты все понятно, да? Если самолет полупустой, я беру центральное место. Нам самолеты ближе, чем поезда. Ну да, да, да. Если самолет набитый... Наоборот, так сказать, надо, надо постараться взять, вот, надо взять второе вместе с тем, кто там, через один. Ну если совсем набит, то ничего не сделаешь. А, вот. а если он полупустой, надо брать центральное, потому что рядом с идиотом, взявшим центральное, не сядет никто. Никто не, не, не, не, не, за, не займет. Вот. А, ну как бы, ш, ш, ш, зачем взял взял центральное место? Вот. А в результате это получается пласкарт лежишь из печи, так, все, сейчас. А, ну ладно, давайте я, вот что. это вся вам останется презентация и будет распространять свободно. распространение без всяких копирайтов. Более, более того, я как бы я был бы рад, если бы кто-то его использовал в университетах, где угодно. Это все висит, все доступно. Ну, вообще, как бы полностью все свободно распространяется. Вот, ну а мы тогда перейдем, да, перейдем, перейдем, перейдем. Да, вот я хочу просто последнее сказать, это что а Самое интересное применение теории игр, это применение, вот это тоже на четверочку, которые, а не на тройку, это применение в, транспортном, в организации транспорта в большом городе. Это, это очень сложная, красивая, содержательная задача, в которой теория игр работает и работает хорошо. То есть когда вы прописываете людям цели, да? почему работает хорошо в аукционах и в транспорте. Потому что и там, и там мы точно знаем, чего они хотят. В аукционах они хотят как можно дешевле заплатить, получить вещь. В транспорте вы всегда хотите как можно быстрее попасть на работу. И вот понимание цели позволяет прогнозировать. Как только мы выходим за пределы вот этих вот двух классных ситуаций, в остальном мы не понимаем цели людей часто. Мы не можем им приписать какие-то цели, которые были бы впоследствии приведут к, к правильным прогнозам. Поэтому теория такого, как бы ограниченного применения, есть еще несколько примеров неплохих на троечку, а в целом ее надо применять очень осторожно. Вот. Здесь, как бы, здесь вот, вот, вот, это, вот, вот этой суперситуации я хочу завершить. А, парадокс Брайса это когда открытие новой дороги а, приводит к ухудшению дорожной ситуации, а не к улучшению. А, вот Москва, вот, вот здесь я вырос, э, здесь я сейчас живу, это Измайлово, это Метроградок. Это лосино остров, огромный парк, шикарный. Вот и а, вот это вот Щелковское шоссе на заре 90-х годов, по нему ездило много машин, там много светофоров, а, пробок еще не было, но вот очень многие ездят работать на ВДН. -А. Видите, какой огромный крюк. И вот особенно здесь уже начинается Весилово полное. В общем, отсюда до сюда час езды точно был, даже тогда. Сейчас, сейчас тогда. Может быть и больше, если попасть в плохое время. Но, вот здесь была промзона, а из метра городка идет улица такая, раз-раз-раз, и ты сразу на ВДНХ. Через лес узкая улочка. Из метра городка до ВДНХ буквально 10 минут, а, ну 15, хорошо. А здесь даже асфальта не было, промзона и даже асфальта, какая-то гравика. И вот в какой-то момент провели дорогу, то есть асфальтировали, стала хорошая, праяшая дорога. Что произошло? Из этого огромного потока тут же куча ринулась через городок ехать, чтобы сэкономить время. А тут узко, и сразу же выстроилась пробка получасовая перед ВДНХ, перед там неким узким местом. В результате эти ничего не выиграли, они и здесь, и здесь по-прежнему едут час. Там они часто стоят, а здесь, а здесь они едут. А мы проиграли, потому что теперь не 10 минут, нас а 40 из-за этой пробки стал. То есть открыли новую дорогу и стало гораздо хуже. Это вот такой классический парадокс Брайса. Есть коллекция таких парадоксов. Я вот это, это мой собственный вклад в эту коллекцию. Ну если да, если как прежних 80-х, то само собой да. А это уже, уже началось. Но и вот парадокс Брайса наоборот. Смотрите, есть дорога из пункта А в пункт Б. и есть две обходные, но вот этот промежуточный пункт его нельзя никак объехать. Вот здесь озера, допустим, или горные массивы. В общем, вот это вот такое бутылочное горлышко, через которое не проехать нельзя. Так, такая ситуация часто встречается на дорогах, в разных местах. Ну и вот большой поток из пункта А в пункт Б, он, как сказать, вот здесь создает пробки, здесь и здесь. Эти дороги не могут перенести. А вот эти обходные могут сколько угодно, но они длинные, они в два раза длиннее. И в результате получается, что в равновесии в равновесии у нас на четыре части делится поток. Те, которые все-таки едут прямо и здесь, и здесь, и стоят в пробках, те, которые здесь едут прямо, а здесь обходят, здесь настоялись пробки, а потом раз 20 минут лишних потратят. Те, которые наоборот здесь 40 минут едут, здесь стоят. И те, которые вообще не ненавидят пробки просто едут в обход 40 плюс 40. Все участники дорожного движения в любом транспортном равновесии в этой э, модельной ситуации тратят 1 час 20 минут до доставки из пункта в пункт В. Приходит великий математик а мат-экономист Юрий Евгеньевич Нестеров, наш нас с вами соотечественник, получивший за этот пример и его разработку дальнейшую самую высокую премию э, по математическому программированию, премию Данцига, получивший в Европе эту премию в каком-то там году. Что он говорит? Запретите здесь ехать прямо. Все. Реформа стоит 0 рублей 0 копеек. Запретите здесь ехать прямо. Если вы приехали отсюда, вы обязаны ехать сюда. А если приехали отсюда, то, пожалуйста, Теперь поток делится на две части. Эти едут так, эти едут так. Вот таких просто нет, потому что это ну, не выгодно, бессмысленно. Половину потока каждый из гиток выдерживает без пробок. Все участники дорожного движения добираются до работы один час. 20 минут экономии на каждого до единого любого водителя из-за пункта А, пункта Б. Из-за одного запретительного знака. А теперь я просто вам даю честное слово. Во всех своих поездках у меня 60-80... У нас 85 регионов, да, сейчас примерно. Я был всех, кроме шести. Я видел сотни городов, три сотни больших городов, достаточно больших. В двух сотнях из них есть бессмысленные ситуации, в которых надо просто поменять режим. Я спрашиваю, почему так плохо все. Говорит, да потому что чиновникам наплевать, они просто не хотят про это думать. То есть дело не в том, что нет человека, который это не понимает во всем городе. Нет, такой ситуации не бывает. Мы в Воронеже проезжали, там стояли 40 минут. Я говорю, это какой-то ад. Вы же понимаете, что здесь светофор надо вот так переключить. Да, конечно, только попробую это объяснить. То есть это ситуация человеческого фактора. Вот меня спрашивают, почему наука да, не применяется. Она не всегда не применяется, потому что она не работает. Иногда не применяется, потому что ее не дают применять. И причем не, это не злой его а просто идиотизм или нехватка времени. Вот. вот на этой мажорной ноте я и завершаю.